Наконец-то наши власти признали о том, что митинги 26 марта по борьбе с коррупцией состоялись по всей России. Выглядело это, как всегда, если касается властей, очень витиевато. Прозвучали эти слова на форуме арктическом после того, как вопрос американский журналист задал Путину о том, что выпустят ли митингующих, которые участвовали в митингах 26 марта. Из э, заключения Путин ответил по формуле «ты дурак, ты сам дурак», э, сказав о том, что вы своих митингующих так вообще умудряетесь убивать дома, приводя в пример э, случай, произошедший в Париже. Но мы не знаем, что произошло в Париже. Но мы знаем то, что произошло в России. Мы здесь живем, мы знаем, э, как э, выходили чиновники на трибуны, и угрожали всем административными штрафами, как убирали снег, как хотели проводить экологические шествия. То есть мы все это знаем. Зачем нам непонятные примеры с других стран? Мы говорим сейчас о России, о том, что в ней творится. И поехали. Владимир Владимирович начинает говорить о том, что он знает об уровне коррупции, он знает о том, что... Проводится борьба с ней. Он уважает людей, которые обращают внимание на коррупцию. Он также говорит о том, что проведено, проведен общественный опрос о том, что вроде бы как уровень коррупции в государстве снизился, что абсолютно неправда, учитывая то, какое количество людей вышло, даже по официальным данным, от 60 до 80 тысяч на всей территории России. Это абсолютно не соответствует действительности, так как вот, этот, вот это количество людей, граждан, которые вышли, оно соответствует обратному, тому, что уже как бы назрел тот момент, когда народ уже хочет спросить за этот уровень коррупции, который просто уже зашкаливает в нашем государстве. Потому что, да, слова Владимира Владимировича о том, что общественность вроде бы как ставит, уведомляет о том, что... С коррупцией борются, но правда это выглядит как-то очень странно. Чаще всего это выглядит таким образом. Поймали очередного чиновника, на всю страну его посадили, осудили, деньги изъяли в счет государства, и на этом вся история закончилась. Но подождите, но и это все что ли? И это вся работа, которая проводится в государстве? Отлов чиновников? Подождите, а контроль? а выстраивание системы, которая не позволит принимать своих детей, жен, замами депутатов, как это было выявлено в Омской законодательном собрании. Как вот с этим, как с этим быть? И поехали дальше. Начинается перевод на то, что ситуация с коррупцией, она понятна, она очень живая все хорошо и поехали, говорится в ответе Путина о том, что эту ситуацию, этот рычаг, этот именно рычаг используют те силы, которые совсем не хотят добра России. Все эти люди, кто вышел, они раскачивают ситуацию и поехали мы сползать к запугиванию населения о том, что все это приведет к арабской весне все это приведет к Украине, в которой вроде бы как хорошая идея в плохих руках превратилась вот то, что она превратилась. Ну, я считаю неправильно. У нас не выходили люди с оружием. У нас вышли просто те люди, которые были заинтересованы на то, чтобы внимание обратило государство на то, что много людей понимают эту ситуацию, и они с ней в корне не согласны. Но все равно, как бы ни было, да, о том, что государство по не сообщает практически нигде об этих митингах, об обратном свидетельствует количество находящихся сотрудников полиции при происходящих событиях. Государство было напугано, и это хорошо. Значит, это положительное влияние вот этих митингов на власти, которые наконец-то, наконец-то уже начнут понимать о том, что ситуацию нужно менять. Потому что когда люди воруют в масштабах страны, в масштабах э, процентов ВВП, это абсолютно неправильно. И ни к чему, ни к чему положительному это не приведет. Кроме того, что народ выйдет раз, два и в конечном счете неизвестно, что из этой ситуации получится. Поэтому я считаю власти идут в правильном направлении. Я надеюсь, что понимание у них сложится в данной ситуации. Но, конечно, всего хотелось, чтобы не только понимание сложилось, а конкретные конкретные инициативы, исходящие от государства, для решения назревших, вот назревших, уже давно, наверное, назревших проблем, которые уже очевидны для, так для всех. Про распил, про откаты, это уже банальные слова, которые в обиходе ходят, как вот, как, здравствуйте. И это ненормально. Это ненормально для нашей страны, для нашего государства. До свидания.